Подсовывала там как ее, ну полотенц, ну такое, все что делала. А потом эти что-то одевала, а что одевал? А штаны снимали вот эти? Нормально вроде валиф поднялся.